Yeah. Александр Анатольевич, добрый день. Обратимся к годам, может быть, не столь отдаленным, но к вашему детству. Помните ли вы тот момент, когда мысль о писательстве впервые вас навестила? Мысль о том, что вы будете писать. Не важно что, но писать будете. Был ли такой момент вот, фиксированный, остался ли он в памяти? Ну, первые стихи я написал во втором классе. И причем о море, которым я бредил, а жили мы в Рязанщине и никаких морей я не видал. Но это что-то было восторженное. И отец мой, он лесник, лесничий, так сказать, лесничий, это стал быть с высшим образованием лесным. Вот инженер лесовод, да? Там да. Гонится. Да. Ну ему это очень понравилось. А потом уже где-то через год кончилась война, и я писал стихи, мы жили в Старожилове, тоже в Рязанщине, и к отцу пришли в гости, там, редактор местной газеты, и, значит, а я написал стихи о, ну, о параде, там, и причем довольно, так сказать, были они, видимо, приличные. И отец говорит, ну вот прочитай, вот редактор тут, я прочитал, тот говорит, нет, это плагиат. Это он где-то списал, что меня я правда не знал, что такое плагиат и что это такое, но. Ну, ругательство. Да, как-то это было не по себе, что мне чего-то вдруг не поверили. Но я никогда себе не говорил, что я буду писателем. Но писателя я сделал себя сам, и в этом виновата война, наверное. Мы жили на Веселом кордоне, потом у меня будет книжка «Мальчик с Веселого», первая моя книжка. Отца взяли в армию. И, в каком году? Ну, 41-й. Мы только переехали вот в это место, в Рязанщину, из Нижегородчина. Вот. И началась война. И война шла быстро. Ну и я запомнил там ну, несколько эпизодов той поры, когда вдруг ну, наш стоял домик одиноко, так сказать, в лесу. Когда, да, когда вдруг пришли целый табор этих цыган. И они все вот лезли в дом. И главное, им чего было? Зеркальце у нас было. И каждый хотел посмотреться. Они не видели себя. И вот все лезли в это зеркало. Это одно. Второе, что меня потрясло с той поры, а мне было 5 лет, ну, мне в августе исполнилось, значит, да, уже война как раз и пошла. Вдруг однажды, тогда еще отец был дома, отец снимает мой любимый портрет товарища Ворошилова, снимает Сталина и в печку. Вот, я так изумился, говорю, мама, чего тут такое? А она говорит, нет, нет, это все, все, ничего, все это правильно, все это, ничего страшного, ничего, это надо. Лет в 40 я только узнал, что, видимо, так как мой отец, его отец был священник, и, так сказать, сын священника, и его, видимо, оставляли вот работать немцы, но все, и всех нас. А над нами уже летали немецкие самолеты с крестами, они шли, нас, конечно, не бомбили, уходили на Рязань, на Москву, так сказать. И вот все время я смотрел на это дело. И, естественно, я ну, начал воевать, я, так как я жил один, все время я себе чего-то такое рассказывал. У меня был ключ который я посчитал бездомным, я все пытался понять, где же там он, как, я с ним разговаривал. Моими друзьями у меня была сова, вот мой друг, у меня были ящерки, которые тоже приходили, мы с ними разговаривали. Ну и лес, я в него входил, ну а когда война, значит, я все время воевал, воевал, воевал, и эти военные истории длились день за днем, месяц за месяцем, и вот таким образом я, наверное, себя настроил на то, что вот, ну и в тоже еще был э, отец, отец, который мне, наверное, читал романы читать, когда я только чуть-чуть стал соображать, он мне читал эти романы, какие-то мы вместе плакали там, ну когда он вернулся, так сказать, его довольно быстро отпустили, у него там глаза не было и в общем он потом, ну, занимался лесными там и в Брянске вот где-то там восстанавливал леса. Ну и, короче говоря, вот это чтение бесконечных романов, и это, наверное, еще тоже, так сказать, как-то на мозге капало. И книжек у меня на этом кордоне было всего, ну, несколько. У меня был Томик Пушкина, мамин там. Я его научился читать, я читал, то Пушкин бесконечно. Значит, у меня был. «Вечера близ, на без близ... Ребездиканки» Это было мое чтение и сказки Вот три книжки Ну там был еще некоторые попадались, так сказать Но вот на этом я себя и вырастил А духовная литература когда примерно вошла вот в круг вашей жизни? Гораздо позже ведь, наверное Она ведь долго была под запретом, под спудом Издавался ограниченными там, тиражами, максимально, только для прихожан, и то не для всех. Ну, с духовностью так. В общем, э, приехали в гости к нам э, из Воронежа, мамины, так сказать, родственники, там, племянница ее. И она мне сказала, что вообще есть Бог. Это, так сказать, первое, что я как-то. Ну, а, а отец он был достаточно напуганный, то, что вот. Ну, — А что? с дедом ничего не случилось плохого? — Нет. У деда было братьев, по-моему, пять братьев, все были священники. И один он был не священник. Он не стал учиться в семинаре, стал оружейником, они жили в Нижегородчине. Он уехал в Жеск, делал оружие и стал революционером. Когда его там чуть ли не арестовали... Он, ну, его, он сбежал тоже в Нижний, но ну, ну, там вот Курмыш такое местечко есть. Есть, есть. Вот, Дьянова из села, где они, вот, я писал, что отец родился в Дьяновой, Курмышского уезда. Там его э, женили на дочери э, Дьякона, и он как бы был, это мой дед, соломщиком там чего-то такое, в общем, где-то перебивался. А вот эта моя бабка, по ней, значит, Екатерина. Мы породнились с Розовым. Это великий, великий протодиакон. Это он один у нас в церкви имеет такое звание великий Розов Константин Васильевич, что вот. ли. у него бас огромный, так сказать. Вот. и он много лет пел патриарху да. Тихону и потом с ним в общем-то и служил. Да. Умер он молодым, 49 лет, он, его тоже составили в опере, там где-то петь, ну, в общем, вот это вот по отцу. Так вот, мой дед, когда революция произошла, его товарищи позвали его в комиссара народного образования. Он в комиссара не пошел и через некоторое время принял сам, а так как это Нижегородчина, там было много очень обновленцев, и он был тихоновец. Uh -huh. А это тоже уже была uh -huh. дразнилка для большевиков. Uh -huh. Его одного арестовали, и он, в общем, погиб. Ясно. Поэтому и духовная литература, наверное. А литература так вот, да, вот что я. Вот это моя тетя Люся мне сказала. А потом освободили Воронеж от немцев. Приехала моя тетка, старшая, она матери старше была лет на 15-16. И она уже была религиозная. Она меня научила молитвам, у нас была икона. И э, я уже думал, что такое Бог, и как это он все, вот, в общем, все это его. И э, в третьем классе, в четвертом уже вот из Сорожилову переехали в Подмосковье, э, в такой деревне Соборево, недалеко от Красногорска где-то. Вот. И, а школу мне надо было из леса тоже, опять же, картон такой же ходить, километр три, в общем, я в деревню ходил. И там был мальчик, у которого были священные книги, они были ему не нужны. Он мне отдал Библию и отдал жития Киво-Печерских святых. И эта книга стала моей настольной книгой, и в общем. Я даже потом и писал в своих, тоже у меня есть такая повесть «Голубые луга» там. Я хотел, я хотел быть очень пионером, и мы всегда спрашивали, ты за Зою, ты за матросила?". Это был наш такой опознавательный, если да, значит, ты наш человек. И я хотел быть святым. Потому что Федор Лебятник, который, когда Киев окружали какие-нибудь там половцы или кто, он, так сказать, мог из лебеды делать сладкий хлеб, и к нему приходили, и для меня это был очень такой важный святой, ну и еще и Садки, который он потом как раз из, из, оттуда, где патриарх Тихон, так сказать, детство свое провел из он для меня потрясло то, что, ну, он был в затворе, там его там соблазняли, там все это, но, но потрясло мне то, что когда у него горела печь, и языки огня раскакивали через кирпичи, он вставал ногами и мог на это, так сказать, унять это с пламя. И вот это вот во мне силы святости, да. Да, и мне хотелось, и так хоть мы сами жили, ну тогда даже картошку приходилось гнилой собирать там чего-то, но я пытался чего-то нищим раздавать, потому что. Ну по образцу. Я святой. По образу и подобию, да. да. Так что вот оттуда, да, и еще одно. Я в это время пас корову. У нас, ну так как мы лесники там были, все. И, а корову было в вот, Москве пасти очень страшно, потому что вот в этот наш дом котух через крышу залезли бандиты, зарезали телку и унесли. И когда я пас корову, меня выпускали, то у всех сердца вот так вот, потому что ты уходишь в лес, тебя могут прирезать, потому что эти да. бандиточки кругом. Mm -hmm. Но вот, так сказать, во-первых, этот страх, а во-вторых, я все время разговаривал с Богом, так что мы как-то были к моему поколению после стольких десятилетий вот этого запрета вера вообще доходила с огромным трудом. Это редко-редко у кого там вот, сохранялась эта память. И вот сегодня, спустя 30 лет после того, как официально, мне это, честно говоря, поразило, в 1988 году отпраздновали тысячелетие Крещения Руси. Вот 30 лет уже прошло. Что сегодня дала Наша современная словесность э, русской цивилизации вот за, за эти 30 лет, как вы оцениваете этот вклад? Это вклад, все-таки со, содействующий как-то развитию э, вековой традиции, или это некая видоизмененная уже сущность? Если в общем. Конечно, это, это ужасно сложный вопрос, я сам на него не могу ответить, поэтому вас спрашиваю. Я вот что тут скажу. Так как моя первая книжка была вот, «Мальчик с веселого», я написала о себе, так сказать, пятилетним, семилетним, первый класс учебы, там и второй, кажется. Вот. Но... Ой, а можно на минуточку я что-то... Да, да, нормально Сейчас я капельку... Что-то меня это перемкнуло. Ну все, можно. Я уж такие вопросы задаю, прямо ужас. Так вот, я-то писал о себе и, в общем, о своих ребятах. И это была хоть она и вполне очень так может быть по-детски написанная книга, но мы-то не считали себя вот, начинающими, ну скажем, тот Шелиханов, там Альберт. Да, Альберт, там Циферов, мой друг Юра Качаев, вот ну в общем, детьми, дети войны, да. Мы писали о себе, о своем детстве, но мы писали по-настоящему серьезные книжки, потому что во взрослых книгах была жестокая цензура чего-то. А я в своей этой маленькой и наивной книжечке мог очень какие-то сильные вещи сказать. Например, как пришел с войны человек, так сказать, мой, ну, наш. Ему там ногу отрезало, а его сыну в финскую орден получил. Он очень всегда хвалился, что он в Москве ходил по этому удостоверению сына. Кино смотрел бесплатно, тогда это можно было. Mm -hmm. А тут ему самому вот взяли и вернулся без ноги. И что-то когда радио говорит, он срывает этот, этот диск радио и расшибает в это. Я спокойно это пишу. И это проходит, когда у взрослых это вычеркивается, а у меня это проскакивает. И, э, в общем, понимаете, вот мое поколение, пришедшее в детскую литературу, э, как детских писателей, а детскими, если мы и стали, только очень потом, когда, может быть, у меня свои дети выросли, и потом даже внуки, вот тогда, наверное, стал по-настоящему детским писателем. А тогда я писал, ну, просто правду. И наши-то писатели любимые, ну тот же Косил, который там «Черемыш брат герои, много раз перечитывал еще чего-то. Потом Шамбране, я... ну Швамбраня тогда не было, да, и ее тогда не сдавали. Да. А вот эти вот все эти были, так сказать, много раз я читал это. Потом я понял, что он человек писатель без языки, он так сказать не владеет языком и много чего, но вот когда мы сами стали писать, мы, в общем-то, перечеркнули эту литературу. Потому что мы пришли с правдой жизни. В наших вот этих детских была война, голод, все, была настоящая жизнь. А эти нам пионерские лагеря писали. Тот же Осип Дик, который, так сказать, на войне тоже руки потерял, все писал про вот пионерские лагеря. Так что мы вот, пришедшие, мы эту пионерскую литературу перечеркнули. Я думаю, критика наша этого ничего не заметила. Она вообще у нас... Она глупая у нас, очень критика. Она, ну, она обслуживала, та, так сказать, секретарей, так сказать. Сейчас она обслуживает богатых людей или кого-то. Ты заплатил, он тебе напишет что ты гений. Вот и все, угу. так сказать. И на этом все. Кончается. и не, В общем, по-моему, не было людей, которые хорошо бы подумали вот на той литературе, которую вот представляя вот я назвал несколько имен, вот хотя бы мы. Вот, а Лиханов-то вообще тоже и о войне, и для него вот, э, в советское время он что писал? О трудной жизни ребенка. И поэтому он создал, э, переговорив пять часов, разговаривал с, с Рыжковым, и Рыжков пошел на это, создал детский фонд. И всю жизнь потом Лиханов, так сказать, спасал детей, так сказать, от спидов, от чего угодно, от спитаков и так далее. Ну, а передо мной, как вот писателем, когда я, ну, я знал, что я уже буду писать, и я писал, так сказать, какие-то вещи под, под что-нибудь там, под, знаете ли вы, «Украинскую ночь», там что-нибудь, и вот это на меня, конечно, действовало, какие-то вещи. Но для меня было главное, уже тогда, в третьем классе, э, сказать правду. Что вот, когда я напишу, я скажу правду. Потому что, когда я спрашивал, э, а кто мой был дедушка, мне сразу говорили, да знаешь, ну, учитель был, да? ну, ты его не, да, не да, спрашивай. Очень хорошо, да. А э, мама у меня вообще была из русского хотя там ее отец э, был мельник, так что я вот от священника и от мельника моей... А мельник тоже такая поэзия, это поэтическая, вернее, работа. И он был еще замечательный садовод там где-то mm -hmm. в Воронежской области. И какую-то фантастическую муку он, так сказать, делал, какие-то помолы. И у него всего ему принадлежала треть мельницы. И, в общем -то, когда он, и он умер, маме было всего три года. Тем не менее через много лет их всех так сказать, записали в кулаки и, так сказать, и братья ее вот постарше, так сказать, кто Беломорканал строил, кто там где-то леса пилил, а матери просто не, не дали учиться в высшем учебном заведении. Вот. Так что вот понимаете и сказать эту правду. Вот на этом я, так сказать, и шел, чтобы говорить правду. И, ну, сначала у меня детские какие-то, они, может быть, опять же, не такие уж детские там вещи какие-то я написал. Но сразу первую книжку «Этот мальчик с меня пригласил, я говорю, к себе в кабинет Пискунов, так сказать, это был великий издатель, и издатель детской литературы, великое издательство, и он мне сразу сказал, вы Детский писатель от Бога. А мне было там ну, 23 лет. Я услышать Не было. Вот. Я ему сказал, что нет, я больше писать не буду, детский, что никак не, не, не напечатаешься. Вот я и написал вот такой вот: он ничего мне не ответил, но я понял тоже потом, какой я идиот. В общем.